Приветствую всех в школе Джобса, с вами Достан. Uh, welcome to Job School. I'm Dostan, And in this video we will talk about plans. И в этом видео мы с вами поговорим о планах и как рассказывать их на английском, конечно же. Можно прямо спросить Do you want to go to the cinema this weekend? Хочешь пойти в кино на этих выходных? Это хороший тон, если вы спрашиваете у друга или человека, с которым хорошо знакомы. Если вы только встретили кого-то и не знаете их хорошо, вместо того, чтобы сразу приглашать их куда-то, Do you want to do something this weekend? Спросите их лучше, Do you have any plans for the weekend? У тебя есть какие-либо планы на уикенд, выходные? Будьте спокойными и позитивными, а то подумайте, что вы оказываете давление. Weekend включает в себя Friday night, Saturday и Sunday. Вам примерно могут ответить. I'm going out with my friends on Friday and shopping on Sunday, but I'm not doing anything on Saturday. Именно not doing anything on Saturday – это нейтральный способ сказать I'm free on Saturday. Я свободна в субботу. Если вам сказали это, вы должны продолжить. I was thinking of going to see the new film on Saturday. Я вот думал на новый фильм сходить в субботу и в конце задать вопрос Do you feel like coming along? Хотели бы пойти вместе со мной? Do you feel like? Это разговорный вариант вопроса Do you want to? А как теперь ответить на этот вопрос? Здесь все намного проще. Если вы хотите пойти, говорите Sure, that sounds great. Конечно, звучит здорово. И уточнить what time and where. Какое время и где. С этим все понятно. Но что если вам нужно отказаться и при этом не расстраивать человека? Вместо того, чтобы говорить no, лучшим решением будет сказать Not sure, я не уверен. К примеру, вы можете сказать That sounds really fun, but Это звучит очень круто, но... И потом добавьте «I'm not sure if I can». «Я не уверен, смогу ли я». Конечно, это может быть неправдой, но это лучше сухого но no. Согласитесь? «Do you wanna see a film this weekend?» «Хочешь посмотреть фильм на этих выходных?» Еще один совет – это добавить слово «maybe» – «может быть», чтобы снять напряжение. «Do you maybe wanna see a film this weekend?» Может, хочешь посмотреть фильм на этих выходных? И на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, так как он вам поможет оповещать о выходе новых видео, конечно же. А в комментариях, пожалуйста, напишите, какие темы вам интересны, чтобы я разобрал на английском. Может, также продолжать фильмы, разбор фильмов или что-то хотите новое.